В Санкт-Петербурге 8 сентября был единый день голосования. С тех пор прошло три дня, но результаты выборов до сих пор официально не объявлены. На этих выборах у нас было более 600 кандидатов по всему городу, и многие из них победили благодаря вашим голосам. Но властям города не нравится, как вы проголосовали. Им наплевать на ваше мнение. Им нужна только власть, безграничная власть. Поэтому они крадут наши выборы, они вручную переписывают протоколы, лишь бы добиться нужного результата – победы «Единой России». Фиксированный бюллетень 256 уйти. Фиксирован бюллетень с номером выка 257. Вы подделываете голоса! Отпустите человека. Безобразие. Да вы что, вообще что ли? Так, это что такое? Ящик занесли, внимание, занесли ящик. Ящик донесли, который после 8.00 принесет. Нарушение на выборах. У нас очень мало времени на то, чтобы помешать единоросам. Поэтому мы объявляем пятидневку борьбы за справедливость. В эти пять дней мы сделаем все, чтобы остоять честные выборы. Кандидатам я хочу сказать, что мы будем бороться за вас, честных людей, которых пытаются обмануть и обокрасть. Мы будем отбивать тех, у кого украли победу, потому что мы точно знаем, вы будущее этого города. За вас голосовали настоящие люди. Срок на подачу документов в суд ограничен десятью днями. Сейчас нам важно получить информацию для иска. Для этого заполните анкету. А избирателям я хочу сказать, что у вас наконец-то появилась возможность отдать свой голос не впустую, а за реального кандидата. Если у вашего кандидата отняли победу, то это прежде всего у вас отняли ваше право избирать. Единая Россия убивает выборы, и мы этого не позволим.